Здравствуйте, все это тесты LAN Amphibio 842T. Такие лыжи, на которых, по проезду на которых у меня было желание их вскрыть, достать половину титанала и вернуть, искать, и заберите вот. Такое ощущение, что вот на Илане, у Иланщиков у них дядя работает на титаналовой фабрике, у них этого титанала завались. Вообще, не, не, с этим очень непонятная концепция лыж для меня. В общем, лыжи нормальные, к ним претензий нет. Они нормально поворачивают, входят в поворот. На средней дуге они вообще шикарно, трамвайные лыжи такого гигантского фасона, вообще такие лыжи для гиганта едут как просто трамвай, их фиг вынешь из дуги, фиг туда, ну заходят, нет, заходят они туда хорошо, но их фиг вынешь, и они в ней вообще вот просто отлично. Непонятно, зачем при этом талия 84, непонятно, зачем такая жесткость, никакого универсализма вот нет, не знаю, как они пойдут на мягко мне нет у меня сегодня мягкого склона за жесткий, за счет вот этого титанала за счет торсионной жесткости свои они цепляются, конечно, отлично и держак у них безумный вот, и как-то, в общем-то у меня такое очень спорное о них ощущение потому что, с одной стороны, они очень управляемые и новичкам бы на них могло бы быть хорошо в плане вот легкости маневра и легкости обучения техники и вот эта амфибия, да, она действительно работает, она помогает рулить. С другой стороны, они вот за счет вот этого титанала и вот этот вот радиус резанный у них быстрый. Я не знаю, какой новичок вот в таком радиусе реально будет там работать над карвингом, да, и работать над техникой. И вообще там отпустит себя легко в этот, в такую дугу. Как-то мне такие редко встречались. То есть это такой достаточно уверенный, нормальный радиус, там метров шестнадцать они в них идут хорошо что-то более короткое резанное уже не получается не хотят они идти жестковато они для такого катания ну приходится переходить на проскальзывание на какую-то классику не скажу что тоже в них все плохо в этом режиме ну как-то не, не хорошего то тоже ничего нету никакой такой пружинности нет то есть их выпускаешь закидываешь в поворот в конце они контами хватаются и бьете в ноги этой хватки. Какой-то вообще фан-катания фан не было. Не было фан-катания, был фан катания. Это когда вот они встают на эту дугу 16 метров, фигач ветер в харю. Если вы готовы, этот фан, и вот только такое катание вас интересует и больше никакого никакого другого, то так, да, покупайте себе такие лыжи, вам на них будет хорошо. Гигант-стайл. С другой стороны, лично я бы тогда бы купил просто ГС, какие-нибудь там 175-й готовки. Радился там 16 метров, старенький, задешевый и брал бы там разботы, фан фан фанил бы на них там на джазгаз рогат на угаре на каком-то адском. Вот. А это, я не знаю, это не универсалы В общем-то, и не гигантские лыжи Это какая-то непонятная поместь Бубика со свиньей ну, В общем нас на самом деле Если иметь желание их вы, вы, вы, Вытащить или расхвалить В общем-то, да, такой режим у них есть Но давайте так Мы как бы лыжи покупаем все-таки Для разнообразного катания И вам, наверное, было бы, может, интересно, как они едут и в других режимах А не только в этом в своем радиусе а вот, э, Кроме своего радиуса У них никаких нормальных, полноценных Рабочих режимов, мы, в общем, не сильно есть, ну, такие лыжи, скажем, середнячок. Положение среднее, то есть, меня, конечно, от них не заколбасило, не затошнило, и вот здесь вот в рамках больших гор, такого широкого длинного склона, средней крутизны, мне было на них хорошо, но вот за рамками этого катания я бы, наверное, думаю, с ними бедовал. Вот, ну, пойду возьму следующий, там пошире, побольше, как я люблю. Мы, а, чтобы не пропустить, подписывайтесь, как обычно, все на вопросы на форуме. Всем пока!